Всем привет! Давно я не делал секретных приспособлений, так что давайте начнем. Сегодня поговорим о болтах и все, что можно из них сотворить. Первая идея будет из болта на 12 и гайки. Зажимаю болт в тиски и откручиваю гайку. Теперь устанавливаю в ленточную пилу и отпиливаю от этого болта примерно полтора сантиметра. получилось теперь этот отрезок беру и зажимаю обратно в тиски теперь пошла ювелирная работа в этом огрызке нужно сделать пропил ровно посередине с помощью самого тонкого диска и болгарки пытаюсь это сделать получилось как-то так а эту ювелирную работу я делал для того чтобы можно было зажать два троса вместе то есть скрепить их вот таким вот образом Согласитесь, очень просто и очень полезно. Для второй идеи мне понадобится тонкая пластина металла и болт на 12, но уже подлиннее. Зажимаю в тиски и делаю вновь ту самую ювелирную работу и распиливаю болт пополам. Теперь беру ту самую пластину и примеряю, она не должна задевать ни об один край. Переворачиваю болт, зажимаю по-другому и начинаю сверлить отверстие в пару миллиметров сбоку болта. Также делаю отверстие в пластине. Теперь нахожу маленький болтик, чуть больше отверстия в болте и с помощью молотка забиваю его туда. Для применения этой самоделки понадобится фанера. Предположим, это стена из ОСБ или из фанеры. Запихиваем нашу самоделку в отверстие пластиной вперед. Из-за того, что один край пластины больше, она перевешивает и блокирует выход этого болта. Ну а мы тем временем поджимаем с другой стороны все это дело гайкой. Получается неплохой способ крепления каких-нибудь полок или вообще всего что угодно. Для следующей самоделки уже по традиции берем болт на 12, примерно длиной 6 сантиметров. И зажимаем его в тиски. С помощью керна делаем две насечки для того, чтобы ровно просверлить в указанных местах. Незамедлимо начинаю сверлить. просверлил, а получилась у нас простая, незамысловатая самоделочка. Берем любой шуруповерт, дрель, неважно, и зажимаем этот болт. И теперь этот болт превращается в очень удобный хомутатель. Отличная идея. Вновь берем болт и отпиливаем от него часть. Отпиленную часть зажимаем в тиски и пропиливаем опять же по центру ровно. Но на этот раз пропил делаем чуть шире, чем обычно. берем вторую часть болта и зажимаем в тиски за край и тут начинается мучительная работа в этой части болта нужно сделать углубление с двух сторон получилось как-то так а по итогу получился неплохой зажим для электропроводки зажимать можно и два провода и 3 и 4 да хоть 30 если они влезут в эту щель Зажал, сколько нужно проводов, заизолировал и хорошее соединение готово. Ну а теперь понадобится одна широкая гайка, все так же на 12 и 2 болта. Гайку зажимаем в тиски, керним и начинаем сверлить, только одну сторону, не насквозь. Теперь в эту дырявую гайку закручиваем с двух сторон два болта на 12. И у нас получился нехилый мечечко держатель. Давайте испытаем его. Очень удобно. Отличная самоделка. Но на этом все. Если вам понравилось видео, пишите комментарии, ставьте лайки. Всем пока-пока.